Так, куда вы что-то начнете. Строевая архивная, рассыпались Да, то да. да. да. убежали. Да. вчера пролило, что просто... плакать, ну, конечно, если это неприятно немного. СКС СКС mm -hmm. да, это, это СКС Это СКС Почетная караула Либо СКС, Либо СВТ Мне кажется, это любимая СКС СВТ я не знаю, сколько у нас Московского, Кремлевского, почетного караула Официальное вооружение СВТ Вроде, да? То есть, по СКС. СКС такое же делали? СКС Самозарядный корабль I don't know У даже пушки не заболевают, стоит. что Так все прошли. Да, да. не узнаем. И, два, кажется, не Почему они Все это ровно Нет, не кто-то впереди в да? А, да, да, да, да. да. Светофорная красный свет. Кто-то впереди за него наверное. Тут ну, что техника старая, толстой. Не, ну смотри, они сделали же, Ездят, да, вы, Там что-то там, в Т-40, в принципе, можно двигателя живуни ставить, Поставили, он поедет. Да, да. На самом деле. Отнаружи. Я не не такой тяжелый, он Все нормально, Ты такой тяжелый, еще долго У него даже пушки нет, там просто стоит, скучно калиберный По крайней мере на этих Представьте, пожалуйста. Зарип Фартур Геннадьевич. Вы курсант воздушно десантных войск, да? Да. Отлично это. Давайте ну, начнем с самых, естественно, очевидных вопросов. Кто воевал в Великой Отечественной войне и кто победил? Ну, воевали фашистская Германия и Советский Союз победил Советский Союз. Да, вот как вы думаете, что помогло Советскому Союзу победить в этой войне? Ну, мне кажется, то, что помогла вера в свою Отечество, ну, то есть то, что все просто были ну, поплотни. Друг Единый другу. патриотический да. порыв? Да. Вот. А как вы думаете, экономика могла сыграть важную роль в этой победе? Ну, да, там, то есть, там как при сталинских пятилетках, там как бы улучшалась экономика и производство, а. и... Массовое, массовое экономическое да, строительство. и за это у нас промышленность была на высоте. Да, вот. А как вы думаете, в чем была вот главная разница между, по сути, почти единой фашистской Европы под Гитлером и, и, и Муссолини и СССР? В чем была главная разница между ними? Ну, в том, то, что Даже не знаю, как ответить. Ну, так сказать, можно, наверное, если это говорить экономическими словами, то у них был фашизм и капитализм, а у нас был социализм. Думаете, это правильно? Ну, да. Вот. Тогда вот, как думаете, вот то, что у нас был социализм, это нам помогло? Ну, мне кажется, выиграть, да. Войне? Да, то есть то, что мы, так сказать, отказались от прибыли и начали производить товары для того, чтобы их дать людям, так сказать, у... Да, это невероятно. Полагаю, как бы это... Да, пока... Промыш... Промышленность врос. Да, пока фашисты беспокоились о своих прибылях. Все эти крупы, их группы, прочие промышленники, которые, по сути, и помогли фашистам прийти к власти. То есть вы так вы тоже считаете, да? Да. Вот, и вот еще такая вот точка, то, то, еще вот, вам не кажется, что у нас как-то, так сказать, забывается СССР? У нас мавзолей Ленина прикрывают, у нас хотя ну, да, до этого... Сейчас, сейчас со временем уже как-то история того времени угасает, ну, так, может сказать, какое-то общество нечтивое, что ли, растет. Но, мне кажется, это ненадолго, потому что вот... историю всегда надо знать. Mm -hmm. да. вот, а вот вам, вот как... как... Вот еще такой вопрос, вот у нас есть еще такой важный казалось бы связанный с Великой Отечественной войной праздник вот 7 ноября, да, вот мы празднуем то, что вот 7 ноября наши солдаты вот при обороне Москвы прямо вот с парада, по сути маршем пошли под Москву защищать столицу, как думаете вот, вот, почему вот, в честь чего был этот парад 7 ноября? Я не могу ответить на вопрос. А, ну, во-первых, в этот... Тогда Простите, в сорок первом... А, ну... Да, спасибо. ладно, Простите. спасибо. А, представьтесь, пожалуйста. Шабимов Владимир Иванович. Ну, начнем с самых, так сказать, очевидных вопросов. Кто сражался в Великой Отечественной войне и кто победил? Отец сражался, дядя сражался, отец остался да. живой, прошел с сорок по 45. пятый. Э -э был... Их дивизия находилась в Сибири, да. а... С Сибири их перебросили В ноябре месяце Как раз на Перед праздником 7 ноября И он участник парада 7 ноября 41 -го года После парада сразу бросили наступление Под Ржевым Их сначала Они вклинились глубоко В оборону немецких фашистских войск В клини эти отсекли и в результате отец попал в плен. Mm. Находились они в лесу, кушать нечего было, как они говорят, жрать нечего было. Пошли в деревню, а там оказались немцы. Yeah, их в так, результате так он... и взяли, да? Так и взяли. Mm. А его брат, значит, сражался где-то под Севастополем, был ранен, попал в плен сорок в 43-м погиб в плену. Mm. А, печально. Вот еще, кстати, вопрос. Вот а, как вы думаете. Отец 43-м, значит, э -э уезжал из плена, попал, значит, э был офицером, он, попал, значит, штрафбат за искупление Яны, значит, после ранения, значит, отслужил в артиллерии и. и Кинизбер закончил войну в физике. Mm, ну да, то есть и Штрабата после ранения уже выписывали в, об, в обычные войска обратно, потому что. Нет, ему так, звание восстановили и он. Ну, э, ну, я говорю, ну восстановили, то есть да, его обратно да, да, в да, регулярные войска опять отправили. Регулярные да. войска. Вот еще, так сказать, немножко политический вопрос. Вот как вы думаете, то, что в Советском Союзе был социализм и э, пяти, пятилетние планы, они помогли нам победить в войне? Ну, конечно, победили самые. Помогли, но тогда и спрос был совсем другой, а не то, что сейчас это самый. наплевательский спрос, это самый. Mm. Нету практически никакого, сделали, не сделали, Путин вот правильно сказал, говорит, мы не спрашиваем с тех, кому дали задание, оно исполнено или нет. Mm. А вот какой у нас сейчас э, экономический строй в России, капитализм, насколько я понимаю? Да хрен поймет, сейчас ничего не, это, не, не капитализм, не социализм, так себе. Mm. Вот еще вот, ну и, конечно же, этот... Парад 7 ноября, известный, это он был в честь Октябрьской революции, потому что революция произошла в октябре, потом у нас сменился календарь и получилось так, что праздник попал на ноябрь. То есть у нас не все спрашивал у товарищей курсантов воздушный десантных войск, они не помнят, что парад 7 ноября в 1941 году был в честь Великой Октябрьской революции, а у нас сейчас получается парад в честь парада. Как-то странно. Ну почему, если календарь изменился? Ну... У нас церковь... Календарь не меняла, а что толку -то, этот самый. Весь праздник, это самый, все праздники Рождество после да. Нового года. А мы, значит, это самый, да, То есть мы... до Нового года. А у нас, значит, э, великий пост самый получается. Надо Нового... все делать вовремя. Да, и вот еще вот тут у нас есть такой вот. А мне кажется, что как-то Советский Союз потихоньку э, забывается из праздника 9 мая у нас тут э, мавзолей Ленина. Это начали прикрывать структурами всякими и запретили брать портреты Сталина на марш. Историю все равно не закроешь. Она как была история, так она и осталась. А ну, и черта там это самое... А мне кажется, что это, так сказать, признак того, что у нас в стране что-то меняется. Как-то как вот на... Если на... меняется, то очень медленно. Революция да. явно не намечается потихоньку это, кажется, только-только-только у нас начинается это вот все революция, обратно снова. Потому что у нас... При желании, если у руководства было сделать какой-то прогресс, можно при любом строе сделать прогресс. В Китае это самый вроде социализм, а у них прогресс идет. А у нас, не, по не поймешь, какое-то болото, поэтому никакого права. Да, то есть это вы, вы не знаете, что у нас, вы не знаете, что капитализм или социализм, да? Да, ничего конкретного, по-моему. Ладно, благодарю вас, Спасибо. Всего хорошего. Да. Вам тоже. С праздником.